Для первой самоделки нам потребуется, естественно, это канистра. Вот такой вот переходник, по-моему, от старого пылесоса. И самая главная звезда этого балета ручная циркуляр. Данная самоделка призвана облегчить мне участь. В целом данная самоделка занимает 2 секунды. Нужно подобрать, естественно, патрубок, такой, чтобы подходил на выхлоп. И нашу емкость. И вот мы получаем с помощью данной штуки импровизированный пылесборник. Я забыл добавить, нам нужно сделать пару-тройку отверстий, для того, чтобы воздух выходил. Не забывайте подписываться, ставить ваши лайки и комментировать. Ваше мнение мне очень интересно. Сейчас посмотрим, сколько опилок залетело в бутылку. Я думаю, бессмысленно говорить, что опилок летит гораздо больше, и все, что вот собирается в эту бутылку, оно действительно может остаться в ней хотя бы по большей степени, не раскидывая все по всей мастерской. Ну, это даже не самоделка, а просто хитрость. Поэтому оставим на заметочку. Переходим к следующему месту, где можно применить... Следующая самоделка связана со сверлильным станком, а также с тем, что я дополнительно использую его как шлифовальный. Я думаю, и невооруженным взглядом видно, что очень сильно забивает все пылью вообще. Также непосредственно сам механизм поднятия столика сверлельного станка тоже забивается пылью. Поэтому я попробую решить эту проблему хотя бы поверхностно. Для того, чтобы помочь справиться с пылью, мне понадобится по факту всего две вещи. Опять же, новая канистрочка и пылесос. Перейдем к столу. После обрезки мы получаем что-то примерно такое. Но ну, я думаю, что здесь можно все делать по желанию. Вот в таком положении примерно в таком положении располагаем. И начинаем пробовать. Сейчас включим пылесос. В итоге получается довольно интересная вещь. Да, естественно, как бы потери есть, она что-то просыпается, но это от того момента, как я пробовал сначала без. Этого. Но тем не менее, оно, во-первых, собирается все сюда и улетает дальше по шлангу. Естественно, это все продается. Вы можете сказать, что мог бы взять просто положить шланг. Здесь больше площадь захвата. Вот и все. Поэтому тоже кайфовая тема. Переходим к третьей самоделке. У меня, как и у многих пользователей вот таких вот не очень дорогих торцовочных пил, здесь был мешок для сбора опилок. И он просто обычно забивался слегка чуть-чуть, и потом опилки летели куда попало. Опять же, гениальное, все просто. Отрезаем горлышко и на патрубок сброса просто одеваем. Обязательно сделать нужно две дырочки. Безусловно, часть летит опять же так же, как и на ручной торцовке, куда попало потому что здесь просто прямая подача от диска тупого отверстия на сборочный мешок но мы снимаем и обнаруживаем там достаточно большое количество опилок теперь тестируем без так сказать депровизированного сборочного мешочка как вы могли видеть струя блин опилок била просто в стену естественно что-то вылетает из-под диска в стороны, а что-то все равно уходит э, в трубу подачи, так сказать, опилок. И, естественно, проще собирать их через данный контейнер. Я считаю, что э, употребление данных контейнеров в, такой, в таком формате э, очень удобно. А главное, что не нужно их выбрасывать, и они послужат еще чем-то. Спасибо большое, ребят, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайк, обязательно прокомментируйте, ваше мнение интересно. Ну и скажите, все-таки полезно ли я, сделал вещи или нет. Я считаю, что полезные послужат еще, потому что молоко я люблю, я покупаю постоянно по 2-3 по вот таких канистрочки, и у меня их уже скопилась просто гора.